Всем привет! С вами Алексей Федорцов. И в этом видео мы рассмотрим кейс по настройке таргетированной рекламы в нише CRM-системы. То есть продажа CRM-систем и настройка обучения персонала. Все, что необходимо для того, чтобы бизнес с помощью CRM-систем достиг более высоких показателей. Другими словами, CRM под ключ. Итак, ниша CRM-ки. Канал трафика, с которым мы работаем с этим заказчиком, это таргетированная реклама в Instagram, как я уже сказал. Мы протестировали несколько направлений и получили определенную результативность, которой хотелось бы сейчас поделиться. Общая результативность за тот срок, который мы работаем, это чуть меньше двух месяцев. Мы получили более 50 лидов по этому направлению и уже есть наработки потому, чтобы лиды вышли на сделки. Средний чек в этой нише составляет 300 тысяч рублей. Заказчик уже получает лиды из RSI Яндекса по средней стоимости 1500 рублей У нас получилось в среднем, 800, в среднем выйти на стоимость лида 800-900 рублей Но сейчас из этого общего вида мы перейдем на скринкаст экрана монитора Где я более подробно покажу результативность рекламных кампаний И вы своими глазами увидите каких результатов нам получилось добиться за это время. Переходим. Итак, перейдем к обзору результативности рекламных кампаний. Мы находимся в рекламном кабинете и вы видите, что здесь несколько рекламных кампаний, которые используют разные цели. Одна компания у нас это оплата за конверсии, и вторая компания это у нас оплата за лиды. И а, мы сосредоточились на тестировании именно этих двух а, целей и максимальную эффективность получили по литформам. И обратная связь, ну, то есть максимальная эффективность, да, у нас 46 лидов и 5 лидов. По 5 лидам у нас 1836 рублей. А это не, а, на 300 рублей больше, чем наш заказчик получает из RSI. А здесь у нас... За этот же период на 971 рубль стоимость конверсии 46. Давайте перейдем в обзор результативности с помощью диаграммы. Именно по компании с лидформами. И рассмотрим более детальную статистику. Как видите, здесь мы использовали много подходов, несколько групп объявлений много креативов, которые мы тестировали, и получили такой результат. При охвате 16 тысяч человек мы получили 46 лидов и потратили за этот период 44 700 рублей именно по этой цели, именно по этой рекламной кампании по лидам. Вы, вы видите, как с ноября у нас колебалось, а стоимость лида да, сначала нашла вверх, потом пошла вниз, мы тут оптимизировали. Надо понимать, что при старте рекламных кампаний, любых рекламных кампаний, мы а, сначала получаем излишний расход, а затем а, с помощью оптимизации делаем максимально, чтобы качество лида было на хорошем уровне, и стоимость заявки была на самом низком уровне. Именно к этому и сводится оптимизация рекламных кампаний на периоде ведения. Итак, мы уже а, второй месяц а, работаем с этим заказчиком, и а, вы видите эту результативность. Средний чек а, по этой нише составляет а, около 300 тысяч рублей. А, мы получаем обратную связь, что на вот эти вложенные средства, без учета тестирования, да, которые мы проводили ранее, что на эти вложенные средства мы уже получаем а, клиентов, которые с большой вероятностью могут выйти на договор в ближайшее время. Их двое, поэтому если хотя бы из них выйдет, а, будет неплохая окупаемость. Все зависит, конечно, от маржинальности, но мы по тому бюджету, который у нас есть, выделенный, да, мы работаем максимально эффективно и предлагаем заказчику тестировать другие направления. Допустим, сейчас а, мы предложили ему разработать а, лендинг другой, у него есть свой. Мы а, посчитали нужным, а, посмотрели на внешний вид, да, структуру лендинга и поняли, что можно сделать лучше и получить гораздо больший результат с целей конверсии. Вот а, именно эта рекламная кампания, которую вы видите, которая принесла нам 5 лидов по 1836 рублей, что считается обычным результатом в этой нише. Мы считаем, что можно снизить результативность до 500 рублей, если мы все правильно сделаем на лендинге и нам заказчик дал добро, мы будем заниматься разработкой лендинга и запустим рекламные кампании на тестирование именно этого направления, уже на свой лендинг. Итак, вернемся к результативности и рассмотрим более подробно. А, ниша у нас CRM-системы, и мы видим, что а, большинство из а, потенциальных клиентов – это мужчины. Видите, да, то есть 36 обращений было от мужчин и всего лишь 10 от женщин. И а, именно мужчины приносят нам наиболее оптимальную стоимость льда. А, что касается по плейсментам то у нас опять же лидирует Инстаграм, как вы видите. Но и Фейсбук тоже приносит свои результаты. 6 лидов мы получили за это время с Фейсбука. Если мы пойдем вглубь и проведем небольшую аналитику по группам объявлений, то у нас, видите, большее количество лидов, 18 штук, пришло по этой группе объявлений, которую мы запускали. И здесь стоимость заявки у нас колеблется в районе 805 рублей. Но это с учетом того, что мы запускали уже в предновогодние дни рекламные кампании тоже. И э, я считаю, что как только люди вы, выйдут с выходных, мы получим оптимальный результат при стоимости 600-700 рублей лид по этим рекламным кампаниям. И мы сможем получать больше заявок на тот же бюджет. На данный момент, вот на, по этой самой результативной кампании, мы потратили 14 тысяч рублей рекламного бюджета, инвестировали и получили 18 результатов. В принципе, по краткому обзору это все. Вот это наша результативность на данный момент, и мы будем с ней работать в последующем за счет оптимизации и масштабирования, масштабирования самых успешных рекламных кампаний, а также, как я уже сказал, будем добавлять э, свой лейнинг и работать с целью конверсии именно на тот лендинг, который сделаем мы. И после этого уже можно будет озвучить результаты по таргетированной рекламе именно в этом направлении. На этом все.